Привет, с вами Сергей и в этом видео я вам расскажу все, что я знаю о инкубаторе hd на 56 яиц с функцией резервного питания. То есть и он работает и 220, и 12. Мы его распакуем, посмотрим комплектацию, покладываем дисплей, то есть сделаем все, что столько с ним возможно сделать. Так, поехали. Упакован он, как и другие модели инкубатора Ваш HHD, в пенопластовый короб. Если вы стали обладателем этого инкубатора, то короб не спешите выбрасывать. Помимо того, что он защищает его при транспортировке, он еще вам сможет пригодиться в процессе инкубации. Сверху, как вы видите, в данном коробе оставлено свободное место под блок управления. То есть удобно. Сверху есть такие вот так, смотровые окошки. Что внутри? Верхняя крышка. Сверху на крышке такая прозрачная область, чтобы видно было, легко наблюдать за процессом инкубации. Внутри у нас соединительный провод для соединения блока управления с механизмом переворота. В этой части у нас располагается два нагревательных элемента, то есть ТЭН на 220 и ТЭН на 12 Вольт. И вентилятор. Вот мы видим датчик температуры, влагозащищенный в такой латунной капсуле. И вот здесь мы видим датчик влажности. Внутри упакованный упаковочный пенопласт, он нам не нужен. Колба для долива воды. Инструкция на английском у вас также будет на русском. Кабель для подключения в сеть. Вот, далее внутри лоток автоматического переворота уже в собранном виде. Сетка, на нее вы будете перекладывать яйца на момент проклева. То есть этот лоток будете вынимать, отключать и перекладывать яйца на вот такую вот сетку. И, собственно, поддон. В поддоне есть сбоку, вот в этом месте, отверстие для долива воды. И сам на себя представляет такое вот разделенное на сектора дно. То есть чем больше заполнено секторов, тем больше площадь испарения, тем выше уровень влажности. Блок управления. Значит, он состоит из нескольких дисплеев, вот таких вот крокодилов для подключения к аккумулятору. Ну и так все по порядку. Значит, включим его. Дисплей. Температура. Нет, влажности. Сейчас 65% влажности. Следующий дисплей. Температура. Дисплей порядкового дня инкубации. И дисплей таймера обратного отчета до следующего переворота. Индикатор нагрева, то есть он показывает, что в данный момент происходит нагрев инкубатора. Включен нагревательный элемент кнопка set то есть кнопка настроек кнопка reset кнопка сброса кнопки выбора функций ну кнопка включения-выключения это индикатор загорается когда мы заходим в настройки Итак, я сейчас вам покажу как работает кнопка reset то есть сброса мы Нажимая на нее, вот, вот это значение, время до следующего переворота и значение дней, оно обнулится. Оно обнулится, сработает механизм переворота и начнется отчет двух часов, через которые снова сработает механизм переворота. Итак, чтобы зайти в режим программирования, нам нужно нажать и удерживать клавишу SET. В данном инкубаторе реализована, как я уже говорил, звуковая сигнализация по критическому уровню температуры и влажности. То есть влажность, у нас нижний порог влажности стоит на 45 градусах, процентах. И когда опускается на 1%, хотя бы ниже, то срабатывает вот такой звуковой сигнал, как вы слышите. И вот начинает этот параметр моргать. До тех пор будет, пока нужная влажность не восстановится. То есть пока вы не подойдете, не дольёте воды, мы его в данном случае сейчас просто сбросим. Точно так же работает звуковая сигнализация и по температуре. Точно так же будет моргать дисплей температурный и сработает звуковой сигнал. Таким вот образом нужно соединить провод от блока управления с проводом, который ведет к механизму переворота. Щелкивается, все, механизм переворота готов к работе. Когда он срабатывает, яйца из крайнего правого положения плавно переворачиваются в крайнее левое положение. Я сейчас вам продемонстрирую это. По умолчанию таких переворотов будет 12, то есть каждые 2 часа будет срабатывать механизм переворота и наклонять яйца. Но теперь обещанный бонус, я сейчас разберу данный инкубатор и покажу, что же у него внутри. Это видео для тех, кто досмотрел и для любопытных. А внутри, как мы видим, датчик влажности есть. Вода мешает вентилятор под вентилятором у нас тн, даже два тена так как инкубатор у нас работает от 220 и 12, то в данном инкубаторе стоит два тена один тн на 220 вольт, а второй тн. На 12 вольт, когда 220 пропадает. Сейчас я вам их покажу. Снимаем вентилятор. Вот два тена. Т Тен на 12 вольт мощностью 120 ватт. Т на 220 вольт мощностью 100 ватт под ними вот такая вот гармошка если вам скучно зимними вечерами можете играть на них вот ну на самом деле вот тен ее нагревает а вентилятор когда дует ее охлаждает да вот отсюда хорошо видно есть вот такие часто спрашивают вентиляционные отверстия. Вот одно, вот вот второе вентиляционное отверстие. Так и еще немножко интересного. Блок управления. У меня тоже все подготовлено уже. Сейчас покажем вам, что ж там внутри. Для самых любопытных. Так, внимание. Внимание. А внутри? Ну, собственно, внутри просто обычная вот такая вот. Набор какая-то плата с подсоединенными всеми датчиками. Ну вот как-то так это все выглядит. Итак, в этом видео мы рассмотрели все функции, все возможности данного инкубатора hd 56 функция двойного питания от 220 и 12 вольт. Данный инкубатор мы можем комплектовать как лотками на 56 яиц, вот такими, как вы видели, так и лотками на 154 перепелиных яйца, также на 42 гусиных и на 36 куриных или 144 перепелиных универсальные лотки. Ссылка на данные лотки вы увидите под этим видео, в описании под видео или у нас на сайте hhd.ua жде неё вот если вам понравилось видео которое я вам снял конечно же ставьте лайки пишите комментарии как оно вам понравилось или наоборот мне не понравилось тоже пишите ну естественно подписывайтесь на наш канал там вы найдете еще много очень интересных видео пока!